Вовочка, расскажи о путешествии Колумба. Значит так, Колумб не знал, куда он приплыл. А когда вернулся домой, то не знал, откуда. <реклама> Вовочка, какой предмет тебе нравится в школе? Хм, смартфон у физрука, просто отпадный гаджет. <реклама> Вовочка, ну почему ты не можешь запомнить простой стишок в 8 строчек? Марь Ивановна, у меня папа программист, вот у него и спросите. Что я должна у него спросить? Почему он заложил в меня так мало оперативной памяти? <звы> Ребята, сегодня к нам на урок придет директор школы. Так что вы должны вести себя очень хорошо. Особенно хочу вас попросить не спрашивать у меня. Мария Ивановна, можно мне выйти в туалет? А вместо этого спрашивать. Мария Ивановна, можно мне пойти полить цветы? Это будет звучать намного приятнее. И директору это понравится. Через некоторое время входит директор и садится на последний ряд. Еще через какое-то время дети начинают обращаться к учительнице с тем самым вопросом. «Мария Ивановна, можно мне пойти полить цветы?» «Мария Ивановна, можно мне пойти полить цветы?» «Марь Ванна, вы не дадите мне бумажки, чтобы протереть клумбу?» Вовочка получил двойку. «Кто хочет, может оценку исправить». Дома родители открывают его дневник. «Что это такое?» Марья Ивановна сказала, что можно исправить. Я не исправил.